Всем привет! Сегодня мы попробуем потестировать на двух панелях, они уже окрашены э, просто черной базой. Два лака. Э, вы по Инстаграму очень просили показать лак D60 Ultra HS Adi и у нас есть э, был, скажем так, Мегалак э, от Леклер 09639. Э, это такой двоюродный брат. 2000 лака в принципе по своим свойствам они очень похожи по ценовой политике я так понял они тоже очень похожи просто решили выбрать его потому что я не пробовал ни тот ни тот но м -м, спасибо московскому офису Леклера Александру он говорит попробуйте лучше вот этот ну как-то он по глянцу и по шагрени более интересный получается а разведено все уже у нас залито и разведено здесь мегалак здесь Адиу АДЮПП я буду пробовать САГОЛУ 46.00, ДЮЗА 1.4 Мегалак Леклер я буду пробовать Карбонио 360 ДЮЗА 1.3 1.4 с собой у Александра к сожалению не было по лакам это полноценный двухслойник к сожалению пиктограмм как обычно у Леклер на банках нет читаем техничку это двухслойный лак первый полный, второй полный и ожидаем глянец, рисуем шагрень. Разбавляется все от 5 до 20% разбавителя. 2 к 1, ничего такого. Здесь у Ади э, полиграфия, все дела, и есть пиктограммы. 2 к 1, 0-10% разбавителя. По ощущениям я его, когда наливал, густой. Добавил разбавителя, густой полутораслойный густой лак что нам рекомендуют 1.3 1.4 миллиметра все подходит полтора слоя плюс один указано что межслойка 10-15 минут получается что мы навалим полслоя, слоя пол слоя этого лака слой этого лака и дадим им одинаково просохнуть 10 минут элементы. Не сказать, что большие, но по крайней мере можно увидеть, как лак себе поведет на вертикале. Будут ли какие-то сдвижения. И как мы нарисуем для меня новыми лаками и новыми пистолетами. Я не, вообще ничем из этого еще не работал. Как мы нарисуем на них шагри. Так, что, пройдемся по настройкам. Что тут, сколько надо? Двойка? Так. Прикольно, что манометр, маханки. Ставим двоечку и отщелкиваем, да, классно, так подачу, ну я подачу люблю на пол, раз, два, три, факел, факел можно на полную смело до упора. Все, я выкрутил на полную, я так люблю. Это у нас двухслойный. Нет, нет, да? а. <клёх> Поехали. Сейчас нанесем второй слой, точнее первый слой туда и пройдем, посмотрим на все, что у нас получилось. Согола тоже двойка. Башка клер. Факел на полную, подача. Подача на полную. Тут первый такой, припыльный, неполный. начнем оттуда откуда начали двухслойничек первый слой бодро глянец нормально и по шагреньке присутствующая европейская но это первый лак предсказуемый видно все что происходит в принципе он как я его положил так он остался лежать Здесь понятно, что никакого глянца не будет. Первые слоя они напыленные. Ну, капелька крупненькая. Второй слой такой, по ощущениям его надо именно наливать. Десять минут подождем и посмотрим. Так, проверяем межслойку. Если ну, для меня лак новый, в помещении жарко, на отлип одно, на отлив другую, за пальцами ничего не тянется, и уже даже следа как такового сухого не остается, можно наносить. Здесь процедура та же, давление уже у нас выставлено, поэтому больше не возвращаемся к этому. Второй полный. Uh мне не понравилось что-то он, он дотянет ну как-то как-то очень очень как будто слой тонкий а ну, я тебе давление на за полутора он его как бы рвет прямо этот лак еще Лака не хватило Ну ладно, сейчас Итого, что получилось? Что Либо первый слой ну, Посмотрим сейчас Либо первый слой не надо было ждать Вообще, она валит сразу Хотя в инструкции написано 10-15 Но его тоже надо вдалбливать вот Так же, ну, он тянется Видно, что он тянется Если разбавлено по инструкции. Да, ну, да, вот, вот, вот, Он тянется, тянется, да. Это как, ну, как... Подождем. Подождем. Посмотрим, что у нас получилось на вот этом лаке. Мегалак 09639. Два слоя. Все предсказуемо. Обычный ничем не отличающийся по предсказанием лак То есть, что я от него как бы ожидал и как сказал александр вбиваешь первый выбиваешь второй получаешь результат шагер аля европа прям вообще без всяких стараний а к пистолетам чуть позже тоже есть свое мнение здесь же что мне не сказать не понравилось а чего я не ожидал я не ожидал того что второй слой надо жирнее вваливать, но он потянулся, то есть он разложился я чуть-чуть накинул еще сверху пошел в растяг, тоже нормальный шагер получился но надо чуть прилочиться. то есть э, не ожидания подтвердились, а надо просто понять, что от меня хочет этот лачок по пистолетам, валкам в руке легкий распыл, хороший, понятный по расходу мы их никак не сможем замерить, потому что очень малые элементы. Факел, факел приятный, полный и такой мягенький на курок. Этот в руке лежит чуть удобнейшим чем валком, но тут курок чуть-чуть жестче. Факел тоже широкий, полный, хороший. По разбиву материала, мне даже показалось, что я давление на следующем слое уменьшил на последнем проходе. Мне показалось, что он прям сильно разрывает этот ультрахая ну пистолеты мы будем отдельно дотестировать, это надо придолбиться к какому-то лаку, чтобы понять уже, как пистолет себя ведет. Ну, в общем, по итогу, э, к Лехлеру вообще никаких э, вопросов, то есть бюджетный лак нормуль работает. А, кстати, этот бюджетный получился, Д-60, тоже бюджетный? Да. Ага. Но чем интересен Ультра в этом случае? Тем, что он должен показать большую скорость в работе. Потому что полслой и слой. Но надо будет его обязательно именно в этом русле попробовать. Полслой и сразу слой. Проверим его в дальнейшем. Проверим на толщиномере, что он как показывает. Но это уже все будем делать в Киеве. Так. ну Растекся хорошо. Но надо понять его. Его надо понять. К сожалению, мы не сможем посмотреть на эти панели. Или сможем. В дальнейшем. Сможем что то Но они тут. Останутся. А, они здесь. здесь останутся. Ну, ладно. Попробуем тогда эти, эти материалы дома, чтобы мы на них могли смотреть и наблюдать. Ведь самое главное в лаке. Э, не, не то, что даже не то, как он наносится. Как он наносится, мы к нему можем привыкнуть и себя подправить чуть-чуть. А то, как он себя поведет после сушки, как он сядет, куда он упадет, как он будет полироваться в дальнейшем и так далее. Поэтому не только нанесение и первое впечатление важно в материале, а еще и дальнейшие его характеристики в эксплуатации. Все, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Если есть вопросы, зададим в комментарии. По поводу материала Adi UPP есть только в Украине. Это бренд сделанный для нашего рынка, поэтому россияне, извините, вы его не попробуйте. А тем, кому он нужен, спрашивайте. Ссылку дам. А, ссылка будет в описании. Что спрашиваю? Не спрашивайте. Ссылка в описании. Все, не, не трогайте. меня. Всем спасибо. Всем пока.